Кто-то из пострадавших нашел приют родственников и знакомых. Кто-то переехал в пункты временного размещения. Здесь есть все самое необходимое. Романтия, бассейн, белье, питание, а соседям в корпусе в любой момент готовы оказать медицинскую помощь. И своих же вещей вы забрать только документы. Заминушилыч, под подтопленной части пригорода Битка вода поднимается на 70 сантиметров. Сейчас люди пытаются успеть вывезти на сушу одежду и продукты. Я, что люди вот и Люди разворачивают палаточный лагерь. Сегодня будут ночевать на улице. Матрасы, старая одежда. Единственное, что поможет быть, как-то согреться. Три семьи, по двое. Вот машины машинах, здесь. Караулим. Не оплавали, поднимали. Свои вещи, все выше и выше. Ну, бесполезно, все по, -по, -по, -по тому, все остались, что Ничего нет, все пропало. Во время паводка в Алтайском крае и республике Алтай погибли 6 человек. Более 4 тысяч домов пострадали от пехии. и затопленный зон уже отцелили около 10 тысяч человек. Ну, сколько вы думаете? Ну, кто знает, насколько. Ну, потихонечку, ползет, чуть-чуть. Ну, ползет. Ну, не, не поднимите, Ну, кто? Там еще все земля будет вас спасать. Выдавайте, что делать спасатели перебраться в безопасное место действуют далеко не всегда. Люди, переждав почти трое суток на крышах и чердаках, продолжают верить, что вода скоро уйдет. Сейчас Барнаул из российских регионов уступает гуманитарная помощь. Уже отсюда ее направят в остальные подтопленные зеленые пункты. Елена Макарова, Игорь Жуляев, Анна Зарядина и Константина Первый канал, Алтайский край. Деспублика Алтай. На центральной площади Донецка в День защиты детей собрались родители с маленькими девочками и мальчиками на акцию «За мир в регионе». В руках у участников воздушной шары плакаты «Статите, депутат Баса» от украинской армии и «Нет военной операции». Мамы здесь обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой прекратить боевые действия. А в центре тем временем, уходит другая акция, с называемая «Народная вещь», решается бубереката Палаточного городка, разбитого на площади независимости Крестяйски. В пехийном построить на наверное, уже больше полугода Началось встречи с молитвы, которую прошли представители разных церквей, а затем постоянно начали выступать в политике общественной действия. Виталий Кричко, побеждающий на мэрских выборах в Киеве, заявил, что силовой демонтаж баррикад он не поддерживает, однако городу нужно, как он говорил, по понемногу возвращаться к нам. На Майдане был субботник, коммунальные службы начали убирать камни, не менять плитку, но из погоды вчера не повезло, был дождь. И сами обитатели палашного городка, мягко говоря, не поддержали идею снести его. Они разожгли костер за снабильных покрышек и вступали в перепалки и с прохожими, и с журналистами. Детей, сегодня открылся новый высокотехнологичный центр педиатрии и хирургии, который создан на базе научного центра для детей. В год он сможет принимать около 100 тысяч маленьких пациентов с различными диагнозами. Новые комплексы, уже смотрели, например, в Голодец, Министерство здравоохранения Вероника Хварцова. Так отмечалось, в центре целый ряд медицинских направлений представлен на самом высоком в мире уровне. Сотрудники клиники будут оказывать профессиональную медицинскую помощь следствиям посетителям. Гурналисты исследовательского центра смогут разрабатывать современные методики лечения. Кроме того, там же будут проходить переподготовку и обучаться новейшим технологиям врачей из других регионов. Этот центр – это учебный, сути, учебная площадка для всех наших российских регионов. Фактически все педиатры страны так или иначе проходят обучение и аттестацию в этом центре. Это один из местных лучших центров в мире, по сути дела, не имеющих, не имеющих аналогов по... Международному дня защиты детей превращенная традиционная акция Первого канала станет первым в этом году звезды Дисанта высадятся в Крыму известные телеведущие. Артисты, музыканты приехали в Артель. Программа праздника, которая проходит в более чем на 10 площадках, насыщенная, школьники принимаются участие в различных конкурсах, мастер-классах по основам, а, безопасности, которые проводятся со временем. Ребята, есть возможность встретиться. И любимых программ. В Вышли, кстати, приехали искусственными руками. Они привезли компьютер, развивающие игры даже ударили акцент оборудования, оборудование, которое позволит создать в детском лагере собственную современную телестудию. А завершится акция Первого канала вечером в с грандиозным концертом. Тысячи семей с детьми сегодня стали гостями первого в России тематического парка развлечений. Сказочный город со всевозможными аттракционами, где посетители встреча персонажей фильм фильмов, любимости мультфильмов, открылся верить в Сочи. Один из крупнейших в стране, он раскинулся в Американской низменности, недалеко от олимпийских объектов. Как многие уже отмечают, Сочи-парк очень похож на Диснейленд, только с российским колоритом. Все, кого сели в Кавильон, оформлены в и Красиво, везде. Ну, вообще, Все понравилось, все красиво, и мы попали как будто в какой-то волшебный город. И глаза разбегались, а не знаешь, куда пойти. Очень красиво, мне понравилось. Мы окунулись в такую атмосферу, такого вечного праздника. Это э, просто большое счастье для наших детей, что появился такой парт. И мы взрослые очень рады, что он у нас есть, потому что мы знаем, куда теперь можно детей привезти. Помимо аттракционов в Сочи парке можно посетить мастерские народных умельцев, в места, Денисам, Лавара, Кукла дело, Речика по Дереву, а в кафе отведать блюда национальные, в кухне разных стран. Сегодня в день зашли детей, в парке пригласили всего 3 тысячи ребят и 2 газетных, и 2 тысячи. Кафе, рестораны, гостиницы, железнодорожные перроны, поезда теперь стали зонами свободными от сигаретного дыма. С сегодняшнего дня в России ужесточилась антитабачная законодательство. Курить нельзя и на территории рынков и торговых центров. Пепельницы исчезли из всех общественных заведений. Тем, кто все-таки не избавился от вредной привычки, придется искать специальные места для курения. В противном случае нарушительный штраф от 500 до 1500 рублей. все серьезные ждут владельцев заведения от 30 до 90 без Купить сигареты можно только в магазинах, а вот на вокзалах и аэропортах. Обычные изделия перестанут продавать. под а полным запретом и рекламу сигарет. Удалительность работы всех жанров, кроме скучного. В Москве по из театрального фестиваля Черешнего леса вручили премии имени Олега Янковского. По традиции, не только представителям театрального цеха. Награда, названная в честь одного самых характерных российских актеров, просто обязана быть характером. Она даже вне рамок личного командования. Репортаж Кеннессон время, которое объединило все театр, кино, музыка и другие сферы искусства вместе, ведь не то, что яблоко, черешни негде упасть, шутят гости наблюдает и Олег Янковский. Каждый черешний урез — это не только флингеровые имена и награды, это прежде всего воспоминания о его основателе. Уникальная личность и счастье, что мы работали вместе в одном театре, что мы соприкасались и учились у него. И он какие-то вещи подсказывал, объяснял, был очень щедрым и великодушным. У меня полное ощущение, что он где-то рядом. Те люди, которые приходят на фестиваль, это очень родные, близкие люди по духу, по... Настроение по импровизации и романтизму. У премии Олега Янковского нет номинации, только у лауреаты. Даже дата здесь непривычная. Как и всегда, на календаре Черешнего леса своя особенная дата. Всех присутствующих объединяет то самое 32 мая, дата того самого барона мюнхаузена И, конечно, для каждого шутливый рисунок и автограф великого актера. Впервые показали имя людей. Третий родных, близких и друзей актера для биографического фильма ⁇ Сын артиста Филипп. Впервые, как признается, в последний раз открыл семейный актив. Четыре года фотографии, письма и памятные вещи Олега Янковского оставались. Вот, а, известная фотография. Игоря мне уж и все не ну, На территории Масфильма есть такой продикт. Когда он уходил, он хотел, чтобы память о нем осталась через его фильм. Кстати, у нее со сцены актер Данила Козловский. За роль в спектакль «Вишневый сад» театра Европы Леводопина. Награда стала для актера неожиданной. Что касается а, премии Олега Ивановича для меня это, конечно, особенная номинация, особенная премия. Черешни из рук Наины Ельциной получили Валентин Гав и Илья Феджакова за спектакль «Игра в дженг». Я горжусь, что вы не дали эту а премию. Она не стыдная. Мы каким-то образом соприкасаемся еще раз с этим гениальным артистом и очень почетно имеет премию его имени. Свою первую стеклянную черешню у него составник едихоруков спектакль у людните Легоста из театра Вахтангова. Актер, похоже, так обрадовался, что даже решил танцевать получила и Инги Борга, то что этот спектакль «Жанна» в театр нации, Мы смогли обойти стороной и сериал Валерия Содоровского. Оттепель. Мир шестидесятников. Мир, в котором нет ничего важнее, кроме искусства талантливых идей и постоянного творческого поиска. Я очень хотел объяснять, я это все не придумал, жил этим. Но здесь, А чему я там научился? В первую очередь я научился э, терпению. Я до этого сам никогда сериал не снимал. А, а теперь. премии, премия, которую когда-то придумал Кимковский, словно подтверждение. Дело начатое Олегом Ивановичем живет. А значит, учреждение будет продолжаться. Клип садатами Екатерина Василенко, Юлия Заграничного, Дмитрий Бедовик и Дмитрий Фактов. Первый канал, Москва. Такова картина дня к этому часу. Я, Дмитрий Борисов. прощаюсь с вами. Увидимся Нет. на первом. Заслуженный деятель в Куст России Игорь Корнилюк. А ведь обратите внимание, друзья, задолго до Димы Билана именно у Корнилюка был номер с балеринами. Сейчас нас всех интересует, почем билет на диван, то есть с каким пакетом баллов вы отправитесь отдыхать. А Ришат это члены нашего зири. Давайте их поприветствуем. Добродушие, снисходительность и позитивное настроение давным-давно пора не измерять в Актер, продюсер, телеведущий. Леонид Ермольник. Человек, который на каждом нашем шоу, выполняет словарный запас всей страны новыми. трех постоянных членов нашего жюри, но, как мы знаем, любым трем героям нужен бой персонен для настоящих подвигов. И он сегодня с нами, народный артист России Михаил Баянский. Пятый член жюри по традиции появится в конце нашего шоу и выставит свои оценки. А пока давайте посмотрим, сколько баллов заработали наши участники в предыдущих выпусках шоу Итак, много уважаемые члены жюри, кто отгадает артиста, который представил нам Игоря Корнилюка? Юрочка Гальца. Юрочка Гальца. Итак, его фирма. Мне показалось, что Юра сделал совершенно великолепный номер, постановочная часть Браво. Это было просто здорово, такой кич на высшем уровне. И классическое образование Игоря Круделюка, наверное, ему не дает спать спокойно, потому что он закончил музыкальное училище Римского-Корбского, и он и пианист замечательный, он играл и джаз, он и пел, он вообще делал все, что угодно, такой человек оркестр И обожал балет. Поэтому, я думаю, он часто заглядывался на артисты балета. Поэтому этот номер абсолютно точь, -точь содержали внутренне Игоря Корнелюка. И что касается нашего любимого Юры Гальцева, по-моему, он сделал совершенно потрясающий номер. И ставлю ему пятерку. Спасибо большое. Первая пятерка есть. Игорь Казанов. После нашего предыдущего выпуска я до сих пор не могу прийти в себя от Аллы Баяновой от этого третейского судьи, от того, что Дюжев сделал вместе с Гримеровым. Поверить в это было невозможно. Я уже сейчас, когда вышел Юра, я даю вам слово. Просто с методом отсечения. Так, это не Колдун, это не Никита Пресняков, это не Матвейчук, кто там еще остался? Инах ну вот, э, я потом... Нет, это не Ринат Ипрагин. Короче, я так же мучился, как с Баяновой. Пять. Пять. Михаил Боянский. я знаю, что в вашем инструкторе есть песня, которая была написана Игорем Корнелюком «Ходим по Парижу», правильно? Совершенно. верно. Полдень, полдень, нет ни воздух не подвижен, ходим. которым владелец корнелюк это, это очень кстати, точно это тяжелая работа <смех> Игоря Корнелюка я до последнего куплета не понимал кто поет перевоплощение потрясающее хрипотца голочи я уже не будет и вот она родная появилась как только он это сделал ну просто точь в точь <смех> очень здорово подмечен <смех> точно костюм он всегда одевается достаточно нелепо. Единственное, что ты забыл, это пустить пот. <соценно> потому что ты капалок и вокруг тебя лужа была в конце выступления. Но что бы он ни пел, он должен прыгать, потому что он думает, что чего-то не хватает. Ему в и вот как только он понимает, что-то не так, Это такой мячик чудесный. Ну, зато он очень обаятельный, и вот обаяние было. Он такой большой Карлсон, который и прыгает, и веселится. 3 -3. Так что вот молодец, пять баллов, конечно, пять. Леонид С каждой следующей программой, то ли гримеры как-то уже привыкли к вашему лицу лучше их знаю, но с каждой программой труднее вас отгадывать с точки зрения совершенства грима и, наверное, ваших перевоплощений, потому что мои коллеги абсолютно правы, очень точно. Вот это наслаждение от самого себя у него еще было. Это праздник и для него, что он перед зрителями, и у зрителей, что он перед ними. Вот это вот какая-то такая незадейливость. И это у тебя получилось абсолютно лучше. Пять баллов, спасибо. Алина. А представляете, я сейчас придумал. Придья... Ты сначала приходишь. Придья... Ди... И улетел. Отлично, И парень улетел. Вот это ферма была. Придья... Не проломи сцену, Юра. Okay, Пока, спасибо.